Вот и пролетело самое долгожданное, нежное и поистине романтическое событие этой весны Весенний бал IT-лицея Казанского федерального университета Который состоялся 16 марта в Институте фундаментальной медицины и биологии КФУ В этом году прошел шестой юбилейный бал Присутствовавшие на несколько часов окунулись в романтическую атмосферу 19 века Неописуемые лучшие эмоции Когда ты... А танцуешь вместе с девочкой, и а, все это синхронно, все вместе, это очень классно. Это был мой первый балл, так что остались незабываемые впечатления. Это было... Мы очень долго готовились. Великолепные танцы, театральные постановки учеников и воспитателей, вокальные номера – все это подарили зрителям организаторы и участники весеннего балла. Юноши и девушки блистали нарядами, кружили в вальсе, покоряли и вдохновляли сердца присутствовавших. Артем Тупичкин, Диана Шилова, Леонардо Влетяров, Универньюз.